Сейчас пару смысловых строк зачитаю Не про Китай, не про и Китай скрыстаю. Я не угрожаю, не пугаю, а предупреждаю Я здесь прочитаю про трудные времена Они приходят к тебе и цепляют даже меня Трудное время для каждого бывает драмы. Даже тогда, когда ты со всеми на равных Когда у тебя есть большой куш денег И даже тогда, когда ты бомж, и у тебя нет и... Заучил мудрые все известные стратегии, Ты решаешь абсолютно любые проблемы Действуешь по четко построенной схеме Ты в теме, но не торчишь в наркосистеме Прошел трудную тропу и нажил добро В сейфе зеленые бабло, на кухне серебро Есть ствол и галаш, натворил много делов Ты не алкаш и не уважаешь духу мусоров Элитные бабы нюхают кокс твоего члена Выдаешь себя за джентльмена, хотя очень злой В душе рад, ведь добился в этой жизни покой Бизнес твой приносит огромные прибыли. Кто пойдет на пролом, тех ожидает погибель. Имеешь пару крупных колбасных заводов Крутая тачка, живешь в замке за городом Нажитое золото всегда таскаешь себе гнездо Стоя у моря смотришь на солнечный заход Все хорошо, но ты врубаешься, что что-то не то Над тобой набежала хмурая туча дождя Это братка настали трудные времена А с тебе не спрятаться от судного дождя Запомни, к тебе придут трудные времена у власти думаешь козырной масти стал. Всем закрываешь пасти бабло воровал. А помнишь тебе не спрятаться от судного дождя. Запомни, к тебе придут трудные времена. А помнишь тебе не спрятаться от судного дождя. Запомни, к тебе придут трудные времена. Гуляет информация, которые с выгодой лепят. Мы не верим слухам, но слушаем их треп. Говорят, мы все равны, у каждого своя дорога. Все боятся сатаны, верят в собственного Бога. Трудное время нас плохих объединяет. Трудное время даже сильных слых уничтожает. Глаза нам закрывает. Делать то, что не хотим, она нас вынуждает Кто-то чисто играет, придерживаясь правил А кто-то выживает, просто кого-то подставит Кто-то у кого-то что-то где-то подрезает Наказание за эту телеку он не получает Улики скрывает, никто никогда не узнает А кто-то ловко решает, сидя в мусарке Отжимает бабки и легко подкинет порошок если ты не поведешься на лошок Знай, по мусору ходи словно по трупу Мусор должен сосать ежедневно за луку Долго не проживет мусор так не протянет колокол застучит старуха с косой на него глянет. Малейший косяк и судьба будет поражена Это братка настанут трудные времена Ты у власти думаешь в козырной масти стал Всем закрываешь пасти и бабло наворовал Опомнись, тебе не спрятаться от судного дождя. Запомни, к тебе придут трудные времена. Опомнись, тебе не спрятаться от судного дождя. Запомни, к тебе придут трудные времена.